Вот так выделяется водород, растворенный в воде, когда температура воды достигает более 37 градусов. Вот мы слышим шум и вот выходят пузырики. Вот это пузырики водорода.